Для тех, кто в паре, для тех, кто одинок и в поиске. И обязательно посмотрим на финансы, мои дорогие. И еще одну карту, десятую. Что у нас под колодой? Под колодой у нас... Ух ты! Туз кубка замечательная. Ну что ж, одна из самых позитивных карт в колоде Таро. Это, знаете, подарок судьбы какой-то. Это эмоции, это эмоции переливаются за края чаши, кому-то это предложение руки и сердца, кому-то это человек может признаться в любви, это предлож... любое предложение, которое может вас обрадовать, какой-то подарок, кому-то предложат новую работу, может быть, кому-то предложат вступить в бизнес, заняться чем-то. Что вас обрадует? У каждого свое, у каждого свой позитив, своя радость. Поэтому э, каждому свое. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется в основном раскладе. Ну, хорошее начало. В центре креста у нас десятка кубков. Еще одна радостная карта, которую перекрывает четверка пентаклей. В основе креста у нас еще один туз, туз пост, э, пентаклей. В недавнем прошлом шестерка мечей. Во главе расклада у нас пятерка посохов. В ближайшем будущем пятерка пентаклей. Для вас, мои дорогие, у нас король кубков. В вашем окружении еще один король. Король посохов. Надежды и страхи. У нас карта повешенного. А чем все завершится? Колесо фортуны. Ну, замечательно. Давайте начнем с малого креста. Десятка кубков и четверка пентаклей. Четвер... Давайте с четверки пентаклей начнем. Четверка пентаклей – это карта, которая советует нам, советует откладывать деньги, не тратить все. Это карта такая, знаете, называется карта жадиная, карта, э, карта человека скупого. Но иногда надо быть скупым для того, чтобы как бы подготовить вот эту подушку безопасности, чтобы если вдруг какие-то неожиданные траты, у вас была вот эта вот подушка, то есть было, было, вот это было, чем платить. Поэтому э, постарайтесь вот в этом месяце, в сентябре, не тратить все, а отложить какую-то сумму на будущее для вас, Иногда карта говорит, что надо откладывать на какие-то крупные покупки. Может быть, покупку жилья, может быть, покупку квартиры или, может быть, машины, что-то вот в этой области. Ну и десятка кубков. Опять, одна из самых позитивных карт в колоде Таро. Это, знаете, такое семейное... Семейное благосостояние, что ли, это когда пара, взаимопонимание, тут же детки бегают, часто на карте нарисована радуга, символ счастья. То есть вы и ваш партнер или партнерша будете полностью понимать друг друга, не будет никаких конфликтов, не будет никаких скандалов. Все будет замечательно, радость, каждая из чаш полна каких-то позитивных эмоций. Даже если вы одни, то есть это не обязательно должна быть семья, если вы одиноки, все равно эта карта дома говорит о том, что вы окружите себя, любимого или любимую, комфортом, вам хорошо живется там, где вы есть, вы спешите после работы домой, потому что вам там хорошо там быть, комфортно. В основе вашего креста еще один туз, туз Пентакли, вот тут вот пошли денежки, вот она, надо было отложить для того, чтобы, может быть, кому-то, туз Пентакли не всегда говорит деньги нам, а это может быть крупная покупка, вот именно покупка жилья, квартиры, машины, что-то крупное, или продажа может быть. Тогда вы получаете деньги. А иногда мы эти деньги получаем неожиданно. Тузы всегда неожиданность какая-то. Это может быть какой-то денежный подарок, наследство. Может быть, вы неожиданно получите, может быть, вы выбивали какую-то страховку, не могли долго выбить, и наконец-то вам заплатили вот эти деньги по страховке. Что еще может быть? Прибавка к зарплате, премия какая-то. В общем, что-то такое вот крупное, материальное. Может быть, даже выигрыш в лотерею, может быть, по этой карте. Замечательно. А в недавнем прошлом, вот, пожалуйста, если кто-то купил что-то, может быть, или продал, то у вас переезд. Но не все так просто. Шестерка мечей. Эта карта такая, знаете переход, переход с одного состояния в другого, например, Обычно на этой карте нарисован человек в лодочке, который переплывает реку, а река – это вот река жизни, то есть он на одном берегу оставляет все то, что уже отслужило себя, уже не служит этому человеку, и стремится вот к этому новому берегу, где он надеется найти счастье, где он будет счастлив. Это на самом деле может быть переезд, то есть вы продали одно жилье или ушли откуда-то, и теперь вы двигаетесь в свой новый, новый дом, ваш новая, новая квартира – это может быть там же, где вы живете, не обязательно переплывать реку, либо вы на самом деле переезжаете, может быть, в другой город, в другую страну, в другую да переплываете через океаны, перелетаете, или вы где-то вот куда-то стремитесь, где есть водоем, то есть, может быть, на берег реки, на берег моря, куда-то кто-то второе жилье, может быть, где-то на берегу моря вы купите. Это может быть тоже переход на новую работу, где вы будете более удовлетворены материально, и как бы вот эта вот работа, она будет приносить вам какой-то интерес какой-то, какое-то профессиональное удовлетворение, вот это вот. Еще эта карта говорит, такая, знаете, психологическая, вот на этом берегу я оставляю весь негатив, а вот на другом берегу, то есть я поработал над собой, теперь я буду смотреть на мир более позитивно, вот так вот. Ну и во главе вашего креста у нас пятерка посохов. Пятерка посохов – это карта соревнований. Кто-то на самом деле может быть будет участвовать в каких-то соревнованиях, либо спортивных, либо, может быть, в каких-то конкурсах вы будете участвовать. Это еще, когда люди подают на работу, а там есть другие претенденты. То есть вот этот вот тоже конкурс вроде бы на работу, как будто бы вы проходите на эти интервью и там выбирают лучшего кандидата. Ну, а по этой карте надо надо выделиться, надо как-то вот удивить то ли своим резюме или как-то своими ответами на вопросы, надо выделиться среди вот этих вот претендентов. Ну а еще эта карта может говорить о ссорах, конфликте между вами и вашим партнером, но это обычно случается, это мелкая карта, это мелкие ссоры но помните, как вот ржавчина, она разъедает металл. А металл, например, это вот э, ваши, ваши отношения. Вот эта ржавчина, вот эти мелкие ссоры, они есть ржавчина. Потом все распадается. Поэтому слушайте друг друга. Почему -про происходят вот эти ссоры, недопонимания? Потому что люди не слушают. Один человек высказывает что-то, второй его не слышит. А потом делает то же самое. Надо говорить друг с другом. Вы знаете, среди... Вот на нашей планете только люди нам, человечеству дан дар языка разговаривать. Многие животные же не умеют говорить, они знаками как-то, какими-то звуками. Но вот этот вот дар языка, и часто мы забываем про него, про него и не пользуемся, а ведь это такой дар важный. Говорите, говорите особенно со своими партнерами или партнершами, чтобы сохранить отношения. В ближайшем будущем пятерка Пентаклей. Ну что ж, карта не очень приятная. Это карта финансовых затруднений. Это карта проблем с вашим жильем, может быть, или проблем со здоровьем. Часто проигрывается как проблема с ногой. Но э, не все так как бы негативно по этой карте. Иногда это карта помощи, потому что часто в традиционной колоде Пара, пара, которая в трудном положении, она находит себя вот у дверей церкви. И там она ищет убежище, приют, еду какую-то. Вот это вот помощь. Кто-то оказал помощь, дал приют. Вот, может быть, вам надо оказать помощь кому-то в ближайшем времени. Либо финансовую, либо, может быть, приютить у себя кого-то. А если у человека проблемы со здоровьем, может быть, вам надо просто помочь, навестить, помочь с лекарствами, помочь с лечением что-то вот в такой области для вас мои дорогие король кубков ну что ж кто это вы для кого-то если вы мужчина то есть это раки рыбы скорпионы мужчина элемента воды люди обычно такие эмоциональные люди любвеобильные это единственные мужчины которые умеют говорить о своих чувствах которые умеют говорить о любви любят флиртовать любят флиртовать не только с, со своей дамой, они любят, они такие любвеобильные, они с, со всеми женщинами флиртуют. Поэтому будьте осторожны, не обидьте свою вторую половину, если вы мужчина, а женщины, э, вы должны понять суть своего мужчины, если ничего серьезного нет, пусть флиртует. Вот так вот. Что еще? Это еще э, чаша, это еще алкоголь, так что следите за собой, не перебивайте, не как говорится, э, все хорошо в меру, вот так вот, так что будьте внимательны. В вашем окружении еще один мужчина, король посохов, Ну, тут интересный мужчина, это тоже интересно, это такой, знаете, еще я забыла сказать, что король кубков, он может быть любого знака зодиака, любой мужчина, который влюблен. И вот он вот эту чашу любви протягивает вам, хочет за вас заботиться, хочет вас вот своей любовью как бы со всех сторон окутать. Вот, вот этого тоже может быть, вот что не зацикливайтесь на знаках. А тут у нас огненная стихия, тут люди такие яркие, энергичные. Мужчина может быть, знаете... Он может выражать себя как-то, либо вот этой вот энергией, либо через внешность. Может быть, у него там какая-то одежда яркая, э, или прическа какая-то необычная, что-то какие-то, татуировки могут быть, или, может быть, человек в спортзал ходит, он такой, знаете, наращенные мышцы, что-то вот такое. Либо человек какой-то творческой среды, может быть, искусство или творчество. Это тоже страсть туда нужна, вот это вот огненная еще это люди-предприниматели, то есть вот чем бы он ни занимался, он на этом заработает деньги. Не очень, они любят, конечно, подчиняться кому-то, они в основном любят вот э, быть либо начальниками, либо заниматься своим бизнесом, своим делом, быть, работать независимо как-то, вот так вот. Кто этот мужчина? Для вас у каждого по-своему проиграется если вы женщина, то может быть это ваш мужчина вокруг вас, или у вас вот варианты два, вам нравится один, но вокруг вас еще один, так замечательно. Надежды страхи. Я думаю, что это страхи. Страхи это карта повешенного. Что такое повешенное? Повешенное это когда нас держат вот как на ниточке. То есть за ниточки, где манипуляция в первую очередь, то есть дергают нами, когда хотят, хотят, позвонят, хотят, не позвонят, хотят, как бы поговорят, захотят, на свидание пригласят, захотят, нет. И вот это вот вам, я думаю, не очень нравится. Но это. Это не сама ситуация, это то, чего вы боитесь. Вы не, не хотите быть вот в таком вот подвешенном состоянии. Хотелось бы конкретики, вот так. А не любите, когда все непонятно, в каком вообще что, что происходит? Либо в отношениях, либо по работе. Может быть, вы ходили на много этих всяких интервью и вам до сих пор ничего не сказали. Так хотя бы сказали, иногда мы говорим, хотя бы сказали, нет, тогда бы я знал. А вот так вот ждешь непонятно чего. Вот так вот по этой карте но ну, что бы вы там не ждали, чего бы вы там не боялись, ваша последняя карта – это колесо фортуны. Это замечательная карта, это удача, это фортуна, это карма, это то, что подарок вселенной какой-то вам. То есть все будет идти с легкостью. Вот это колесо, оно как смазанное маслом, оно будет катиться у вас, колесо фортуны ваше, и все дела ваши также с легкостью будут происходить, все ситуации разрешатся с легкостью будете общаться, с легкостью общения может быть, то есть никаких проблем Планируйте что-то, хотите добиться чего-то, хотите получить что-то, планируйте на сентябрь потому что сентябрь у вас под эгидой, колеса фортуны и колес, э, туз кубков, замечательно ну давайте посмотрим про любовь что у нас рыбам про любовь. Первые три карты это для тех, кто в паре. Итак, семерка Пентаклей. Пятерка Посохов. И восьмерка пентаклей. Ну, я вижу, что э, вы очень сильно вкладываетесь в эти отношения, и я вижу конфликты, вот эта вот пятерка посохов, она и была в основном раскладе, я вижу постоянные мелкие какие-то ссоры, мер, мелкие конфликты. И ссоры эти могут быть либо из-за денег, либо из-за того, что вы, либо вы, либо ваш партнер проводят слишком много времени, посвящают слишком много времени работе. А может быть, не вам, не семье. Вот это вот проблема. Следующие три карты для тех, кто одинок и в поиске. Вам шестерка пентаклей, Карта Императора карта отшельника. Ну, а вам в первую очередь, может, все-таки ваша ситуация для женщин ситуация может измениться вы можете встретить мужчину постарше мужчина статусного мужчина может быть занимать какую-то должность может быть он работает где-то либо политикой занимается либо он глава чего-то какой-то администрации или еще что-то не забывайте о том что в отношения надо вкладываться одинаково то есть не вы все или человек все а вы все берете надо одинаково если человек на вас в ресторан повел значит завтра надо чем-то его тоже порадовать там или если что-то то есть надо одинаково шестерка это вот эти это баланс вот этот вот то есть не один человек в отношениях а два и оба должны одинаково вкладываться в эти отношения карта отшельника старший аркан представляет знак зодиака деву кого-то может быть отношения с девами либо карта еще такая, знаете, философская, она такая, человек погружен в себя, он мыслитель, то есть надо обдумать все, то есть не торопитесь, не бросайтесь в эти отношения, как вомут с головой, продумайте все, подумайте, посвятите вот этим фонариком внутри себя, лежит ли у вас все этот человек, вот по душе ли вам это или нет, по сердцу ли вам это или нет, вот подумайте. И последние три карты про финансы для рыб. Давайте посмотрим. Тройка мечей, рыцарь пентаклей и пятерка пентаклей. Ну, тут, конечно, проблематично все. Тройка мечей, это карта разбитого сердца, может быть, какая-то проблема на работе или связанная с деньгами, может быть, если вы зависите особенно от каких-то чужих денег, тут может быть какие-то, вы можете что-то не получить, какие-то изменения вот, э, в источниках ваших доходов, которые прям вот, может быть, вы рассчитывали на алименты, а алименты не приходят, а рассчитывали на какие-то выплаты, выплаты не приходят. Э, рыцарь Пентакли говорит, что эта ситуация будет развиваться очень медленно, и и вот эти вот э, трудности с деньгами, они будут пока вот продолжаться в какой-то период, потому что вот пятерка Пентакли, она была тоже у нас в основном раскладе. Но помним, что это расклад общий, расклад не для всех, как кто-то услышит это, кому-то это будет резонировать, кому-то нет. Но э, тем, кому, кого это будет резонировать, я думаю, они услышат, они понимают, о чем вот, говорят карты Таро. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. Нас уже почти 99 тысяч, и мне бы очень хотелось, чтобы нас стало 100. Поэтому поддержите мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания. Здравствуйте, с вами Тамара. И сегодняшний расклад для рыб на сентябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем